порядка подготовки обоснования невозможности соблюдения запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, за исключением программного обеспечения, включенного в единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных, из государств-членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, для целей осуществления закупок, для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 года номер 1236, обоснование должно содержать Обстоятельства, предусмотренные под пунктом А или Б, пункта 2 порядка подготовки обоснования Класс программного обеспечения, которому должно соответствовать программное обеспечение, являющееся объектом закупки требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам программного обеспечения, являющегося объектом закупки, установленные заказчиком с указанием класса, которому должно соответствовать программное обеспечение. Функциональные, технические и эксплуатационные характеристики, по которым программное обеспечение сведения, о котором включены в реестр российского программного обеспечения и реестр евразийского программного обеспечения, не соответствуют установленным заказчикам требованиям к программному обеспечению, являющемуся объектом закупки по каждому программному обеспечению, сведения, о котором включены в реестр российского программного обеспечения и реестр евразийского программного обеспечения, и которые соответствуют тому же классу программного обеспечения, что и программное обеспечение, являющееся объектом закупки. Источником функциональных, технических и эксплуатационных характеристик может являться техническое задание спецификация. В обосновании невозможности соблюдения запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, необходимо привести ссылки на технические требования к информационной системе или компоненту ИТКИ, из которых следует функциональные требования. По какому виду расходов? отражать экспертизу исполнения государственного контракта. В соответствии с абзацем 28 пункта 51.2.4.4 порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуры и принципов назначения, утвержденного приказом Минфина России от 8 июня 2018 года номер 132-Н, Оплату услуг по проведению экспертизы по проверке предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям государственного контракта, независимо от сферы и цели его заключения, следует отражать по виду расходов 244, прочая закупка товаров, работ и услуг. Возможно ли поменять уникальный идентификационный номер объекта учета? Уникальный идентификационный номер присваивается электронному паспорту объекта учета Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации однократно и не изменяется в течение всего времени его создания, развития и эксплуатации. Направляйте свои вопросы на нашу электронную почту info.sobako.czki.ru, которая указана в описании к видео. Спасибо за внимание и до новых встреч!